Мы продолжаем реальные отзывы. Сегодня мы говорим о одном из самых популярных направлений в зимний, осенний, весенний период. Это о Египте. Поговорили мы о отеле, очень популярном рифу Азис Бич. И, кстати, я забыла сказать совсем, отель, поскольку он настолько популярен, буквально вчера наблюдала картину, как один из наших менеджеров его бронировал, а он был уже на стопе. Потому лучшие отели разбираются быстрее всего, и его стоит забронировать себе заранее. Поговорили также о дайвинге. Вот. Ну, а сейчас Сейчас продолжим. Я знаю, что у Татьяны есть одно очень рыбное место, которое она знает в Египте. И у меня в гостях, для тех, кто, возможно, к нам только присоединился, один из наших менеджеров, это Татьяна Доценко, менеджер нашего офиса Турбанжур в городе Белая Церковь. Танечка, здравствуй еще раз. Здравствуйте. Ну делись, давай, это рыбное место. Делюсь. Значит, очень вкусный рыбный ресторан. Он находится на улице Ильмерката. называется «Фарес». Uh -huh. вот. Почему именно Очень... он выбрали? Ну, не знаю. Во-первых, Фарес есть не только на этой улице, он uh -huh. есть, по-моему, и в Наамабэй, и на Старом рынке. Мы сели, честно, мы ехали на Старый рынок в ресторан. Нам таксист говорит, а вы куда? Мы говорим, Фаррес. Он Давайте в другой, давайте Фарас на Элемерката, он вкуснее. Ага, то есть вам посоветовали? Да. Угу. А мы, ну давайте, ну коль советуют, угу. мы заехали, очень вкусно, чисто. То есть, ну, как бы египетский ресторан, я себе представляла уже это зрелище, не для слабонервных. Нет, все очень красиво, чисто. Мы взяли, там есть летняя терраса такая, мы сели за столик. Честно, тоже думала, будет очень много людей, думаю, ладно, если что, погуляем где-то подождем нет мы сразу сели сразу же заказали советую всем очень советую это суп взять рыбный суп там креветки кальмары и рыба. Ну, он, он настолько... В, вот, да, он показывает. Он настолько вкусный. Ну, честно, можно даже вот просто поехать туда, покушать этого рыбный супчика. Суп. Да. Ну, на самом деле, рыбный суп, мне кажется, ну вообще на любителя. Ну, то есть, Нет, ну, он, ну, он с креветками. Угу. Но ну, это кто вообще не любит морепродукты, угу. но ну, тот просто не ездит, поэтому он очень вкусный. А, стоит взять. Потом мы взяли креветок средних, среднего размера и что еще? И мидии взяли. 250 грамм мидии, 750 грамм креветок. И вот три супчика взяли на троих. Угу. Мы наелись. Причем уже креветки ели так уже. Так. <свят> Буду-не ты, буду. ты бери последнее. <свят> ты уже бери. Вот, также они подают, что очень удобно, подают э, полтора литра воды uh -huh. и э, такие хлебцы uh -huh. то есть они готовят сами в печи подают еще горячими uh -huh. это очень вкусно вот но ну, стоит честно всем буду туристам советовать вот посетить этот ресторан и сколько по стоимости какие цены вот вообще? мы заплатили за все 39 долларов на троих, получается. Да, на троих. Ну а теперь скажи, Тань, вот а что, плохо кормили в отеле? Что, скажем, почему пошли все-таки в рывный ну отель? Как? ну, родные, ну же, надо это знать. <свят> <свят> вот. То есть просто хотелось чего то Конечно. Тут, скажем, а, э, у мужа был день рождения, мы решили отметить а -а -а. день рождения именно там. <свят> вот. Поэтому мы подошли, спросили, может, у вас что-то есть для именинника. Вот. И нам официант сказал, хорошо, что-нибудь придумаем. <свят> да, что-нибудь придумаем. <свят> И нам вот, принесли три тарелку там эти были бенгальские гни все это ну бесплатно нам угу. предоставили вот как комплимент от отеля ну то есть если хочется какого-то разнообразия то да, есть да уже приелся шведский хочу... стол то конечно, конечно хочется да. морепродуктов потому что ну креветок и кальмаров да. мидии угу. не давали в угу. отеле ну, ну поэтому, понятно, это в принципе, да, практически да. в отеле. Не, надо было покупать. поставить галочку и попробовать это вкуснятино. Да. Угу. Хорошо. И вы, и вы туда ехали на такси, получается, да? да. То есть добраться это сложно. Вот мы потратили угу. 5 долларов, да, вышли из отеля, сразу договорились. Конечно, они там сначала говорили 10 долларов, и это очень, ну, очень прям далеко. Вот, но мы согласились, вот, 5 долларов и туда и обратно. Хорошо. А что привезли в этот раз? Что-то покупали, Ой, То, что мы... рекомендуешь обычно покупать? Э, ну, конечно же, это манго. <сíck> <сíck> Причем я даже не думала, люди везут манго целыми — Чемоданами. — То есть для вот, этого нас видим, специально... Да, чемоданами. Да, — Я тоже видела такими ящиками, потом Ящики, чемодан, да. чемоданы. Причем, я так понимаю, в Египте закрывают глаза, если вот этот ящик взять, да, скотчем обмотать, угу. закрывают глаза на вес. Угу. Вот, Они считают, принесли нам доход, угу. поэтому… Угу. — вот. Э, но это угу. на усмотрение, поэтому лучше да. как бы Ой. перестраховаться. — Да, конечно. Лучше не шутить с этим. А, привезли манго, привезли, ну, конечно, там статуэточку, вот, э, сын захотел своим друзьям какие-то там фенечки на руки привести. то есть, ну, мы же уже там были и особо там не скупали ничего. Вот Понятно. Так. А что советую привезти, да, да. так это манго или же клубника вот пойдет. По сезону. Да, по сезону. Угу. Ну, тоже какие-то пирамидки, может, котов, вот такое. Ну, что-то там, магнитики, кто, кто, я не что, знаю, кто что, кто, что, что хочет. Любит. Да. Угу. Э, кожаные изделия, не знаю, это уже вот, на любителя. Потому мне, что... мне кажется, лучше в Турции. Да. Если, да. да, вот когда говорят, угу. самые хорошие турецкие магазины, я думаю, в Египте турецкие магазины шубы, ну, как-то... Ну, а зрители наши, возможно, тоже могут чем то там поделиться, что вы привозили из Египта, какие-то, возможно, у вас есть рыбные места интересные, где хорошие цены или что-то очень вкусное, или такое, скажем, уникальное, вот что порекомендуете, обязательно напишите в комментариях. Ну, в этот раз ты на дискотеках не была, но довольно-таки часто спрашивают, есть ли дискотеки, то есть в какую лучше пойти, потому что не всегда в отелях есть дискотеки. Расскажи, на каких дискотеках была Расскажу. до Расскажу. Самые классные и популярные считаются дискотеки, это «Спайс» и «Дольче угу. Вот Где они находятся? «Дольче Вита находится находятся в пустыне, «Спайс», ну, в шарм честно сказать. Где... Но «Дольче Ой, я слышала, да, да что туда где-то везут, получается. Да. Угу. Вот, поэтому такие самые популярные. Была я вот в Тадж-Махале, угу. тоже неплохо, но вот мне как-то показалось, ну... А, там лучше? Не, да, в Spice и в Dolce Vita лучше, вот по mm -hmm. отзывам. Вот. Э -э кстати, есть же у некоторых операторов бесплатно возят на дискотеки, ну, это пускай туристы узнают о своих менеджерах. Или у Татьяна, или рекламы. Вот, поэтому, можно походить и просто дискотеки или просто какие-то там бары, где можно... Попить коктейль, ну, То есть это может быть, если это у э, туроператора, то, это, как правило, они туда привозят. Да? Максимум иногда бывает, что даже один, по-моему, коктейль. То есть, да, да может быть, welcome -то, да, такой. Да. Но сейчас э, предоставляют дискотеку бесплатную только на улице Сохо. Угу. Вот, вот эти бесплатные дискотеки на улице Сохо в э, определенном отеле. Вот. А так все отели 10 долларов э, вход. Угу. Ой, ну, все отели. дискотеки. Все, 10 долларов. Все дискотеки. Вход, да. Но это именно вход или тоже стоя, я знаю, тоже с трансфером, как бы уже организованным трансфером из отеля? <говорит> uh -huh. Наверное, с трансфером. Я так спросила у Гида, uh -huh. вот, он сказал, что вот вход 10 долларов. Ну, вот надо уточнять, uh -huh. наверное. Uh -huh. Ну да, я думаю, что это тоже зависит от туроператора, от Конечно, отеля, то да. от того да. региона куда хорошо, ну а на какую экскурсию, знаешь, куда-то хотела и не поехали? Почему на нее хотела поехать? Вдохап, по-моему, да? А, да, хотела в Дахаб поехать, не поехала, не знаю, но, во-первых, меня немножко вот эта ситуация с гидом колыхнула, и, и так, честно, не хотелось. Вот просто в этот раз хотелось вот отдохнуть а куда? на голубую лагуну. Да, да вот на голубую mm -hmm. лагуну mm -hmm. очень хотела. Того, что слышала, вот что следующий... тоже не Да, вот в следующий раз я точно, я в этот раз сказала мужу, мне все равно, едешь ты или... Нет, я сама поеду, но как-то все расслабилось, вот в следующий раз э, точно поеду, там э, это, каньон, э, да, да, ну, да, так, каньон, да, да, голубой каньон получается, там как-то так очень красиво попадает, такие пещеры или что там, да, есть. да, потому может кто то уже был, поделитесь с нами, мы в принципе уже запланировали туда, но возможно кто-то еще не знает, расскажите подробнее, как же там все-таки, насколько красиво интересно, и я думаю, что обязательно... В следующий раз, когда мы там побываем, обязательно с вами поделимся. Ну, а у нас, в общем-то, есть еще всегда в нашем реальном отзыве самые реальные-реальные планки с таким небольшим лицепросом. Вот, потому Татьяна, я вас приглашаю. Спасибо. Так, сейчас мы как-нибудь... Ага, давай сюда. Давай ты так на эту понимает. сторону, а я на Давайте. Эту. Да. Так, планки знаешь, как стоять? Да. Да. Ну, мы будем стоять на ну, руках ручках, да, Хорошо. получается. Ну, коротенькие 30 секунд. вот. Ну, а кто в общем? А, а кто, вы стоите или не стоите планки, Не знаю, где нас смотрите? В офисе, дома, на кухне, на диване. Присоединяйтесь вместе с нами. Такая, скажем, ну, потом нам Татьяна расскажет свои ощущения после планочки. Ну что, да. давай? Давайте. Так, ну что, Европа или Азия? Европа. Рыба или мясо? Рыба. Сок или чай? Чай. Перелет или путешествие на автомобиле? Перелет. Куда в следующую страну планируешь поехать? Испания. Почему Стурбанжур? <смех> ну я не знаю, я не знаю, еще выберу. Конечно, Ой. с моим любимым турбанжуром. А туристы почему с турбонжур? А Потому что мы очень квалифицированные менеджеры, везде бываем. Молодец, правильный ответ. Ну, все. ну что, как ощущения в обеденное время планочка? Классно, всем советую. Ну, отлично. Ну, если вам понравилось видео, ставьте ваши лайки. До встречи в новом реальном отзыве. А тебе спасибо. Спасибо. Вот. И вам спасибо большое, что пригласили. Очень давно хотела побывать у вас. Ну, значит, будешь еще. хорошо. Все, до новых встреч в реальном отзыве. Пока!